Гора, кстати, называется Тофельсберг, то есть Дьявольская гора. Это искусственная рукотворная гора, точнее их здесь несколько. Это все эти артефакты, привезенных с руин берлинских зданий камней. Таким образом, здесь возникли горы. Горы из всяких камней, из всяких булыжников. Позже их засыпали песком. И потом засадили миллион, почти миллионом деревьев. Высота порядка 200 метров этой горы. Но что нас сюда привело, это, конечно, мега-сооружение, так называемая радиолокационная станция американцев, которая была построена в 60-х годах. И которая представляет собой сохранившийся символ холодной войны. Радиолакационная станция была обнесена мощным забором в виде сетки. Сверху колючая проволока. Все органично вписано вместе с деревьями. Или деревья уже выросли с тех времен. Два забора было и между ними проход. Вот такая штуковина была построена в 60-х годах американцами для того, чтобы прослушивать э, Восточный Берлин и страны Восточного блока. Подспудное сооружение. Данная территория сегодня привлекает различные субкультуры, которые здесь занимаются либо маунтинбайком либо скалолазанием. Ну и вот на территории бывшей радиолокационной станции имеются э, имеются различные граффити. Сегодня данная территория используется спортсменами очень активно и в том числе э, альтернативной молодежи. Факт остается фактом. На остатках берлинских зданий стоят американские... Бывшая американская радиолокационная станция, которая когда-то была мега-сооружением и самым большим подслушивающим центром в мире.